Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна Каверина. Сейчас я вам расскажу, как сделать шапку Microsoft PowerPoint для канала YouTube. Сначала мы создадим новый слайд. Слайд создали. Заходите в дизайн, параметры страницы. Выставляете здесь произвольный, ширина 67,7, высота 38,1, ориентация альбомная нажимаете ок дальше переходите вставка рисунок выбираете рисунок корабль так вот появился далее немножечко вы растягиваете так вот со всех сторон Теперь вам нужно написать текст, как назовете свой YouTube-канал. Заранее можно подготовить, например, у меня интернет-проект «Бизнес с дома». Копируете, нажимаете «Вставить». Вот он у вас вставился. Немножечко его вот сюда подвинуть. Можно сделать вот так. Дальше изменим немножко размер, сюда вот я обычно ставлю примерно 66, вот видите, стало уже больше, можно чуть-чуть повыше, немножко подкорректировать серединка. Также вы можете выбрать любой шрифт, вот, можете поэкспериментировать получается. Такой получается. Ну, какой больше понравится, такой оставить. Можно его курсивом, немножко бок, Можно сделать пожирнее. Здесь на ваше усмотрение. Дальше. Цвет. И здесь цвета. Выбирается красная нормальная. Ну, синяя не видно. Ну, вот такой. Ну, пускай будет такой. Дальше, что я делаю. Теперь нужно сохранить другие форматы. Ну, виден, Пускай будет шапка для YouTube сохраняем вот в таком формате нажимаем сохранить только текущий слайд все, сохранили дальше переходите к себе на канал вот он у меня уже стоит немножко по-другому нажимаете на значок Выбираете файл на компьютере. Вот он у нас, шапка для YouTube. И загружаете. Можно посмотреть. Все выбрать. Вот он у нас готов. Вы можете сделать на свое усмотрение. Можете опять вернуться, здесь подкорректировать, сохранить и поменять картинку.